привет здравствуйте анастасия у нас сегодня очередной эфир как вы знаете мы уже определенное время проводим наши прямые эфиры с, с гостями на различные темы так секунду я сейчас mm -hmm. зафиксирую нашу тему Сегодня мы пообщаемся на тему «Роль женщины в современном мире». Так... Я вижу, что Любовь к нам тоже присоединилась. А, наши гости, наше главное действующее лицо сегодня. А, здорово. А, любовь. А... Так. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Любовь. Любовь, здравствуйте! Рада вас видеть. Добрый вечер. Прекрасно. Я вот только начала, собственно, хотела напомнить всем нашим зрителям о том, что у нас сегодня очередной прямой эфир. И наша гость это Ольга Родионова. Она Любовь. у нас. Любовь, простите. Я чуть-чуть волнуюсь, потому что это мой такой первый эфир вот э, ну, в этом формате. Mm -hmm. Вот. И мы сегодня выбрали тему в общем, роль женщины в современном мире. Это будет такой наш лейтмотив мотив этой истории. А вообще, будем говорить о многом, и я знаю, что. Любовь, вы, в общем-то, занимаетесь и как телесной терапией, да, и вы релаксолог, в общем, различные танцевальные практики, танец мандала, да, ваше такое, ну, наверное, основное занятие, да, и деятельность, которой вы занимаетесь. Вот. И мы выбрали эту тему потому, что современный мир насыщен различными событиями, деятельностью, да, и девушки, в общем, женщины, они тоже хотят быть, в общем, активными, хотят сохранять высокую такую продуктивность и быть, в общем, успешными и в работе, да, в своей профессии, и быть, как бы, хорошей там, женой, мамой и там, дочерью и так далее». Вот, поэтому как бы хочется узнать, как жить в гармонии, да, как жить в балансе, все это совмещается и возможно ли это на самом деле, вот, не истратив весь свой ресурс на все вот эти вот состояния. Вот, поэтому, если можно, хотелось бы немножко узнать о вас, ну, как бы такую визитную карточку, что ли, вот. И, в общем, потом продолжим беседу. Так, ну про меня, да, что даже не знаю, с чего начать. Ну, мне 45. Начну с этого. Сейчас, да, мой основной вид деятельности, это и мой интерес, и мое увлечение, это танец мандалы, это то, что вот я веду, и создаю периодически какие-то курсы, интенсивы. В семинары я получается, что веду женские круги и веду их уже пять лет. И на данный момент все равно, конечно, меня не перестают удивлять, восхищать, я очень люблю женщин, хотя когда-то это было совершенно наоборот. И когда-то, когда я только услышала про танец Мандала, у меня вначале было вообще такое отторжение, ой, эти женские какие-то тусовки, это вообще как бы не мое. Вот, ну, тогда же я и задала себе вопрос, собственно говоря, кто ты такая, почему это не твое. И вот и началось мое такое путешествие. То есть до этого у меня было, на самом деле, с самой школы увлечения различными философиями, религиями, восточными единоборствами. Даже так. Даже так. Да, очень много я читала, пробовала потом как-то, когда вот уже были дети, я как-то пробовала совмещать что-то, пробовала так по книгам медитировать, там осознанные сновидения там то все, тут одной рукой коляску качаешь, другой там устремляешь взгляд. Вот такой разнообразный опыт. Но как-то именно с танцем мандала у меня начались этот опыт совмещаться практика с жизнью, и началась жизнь, я ее начала изменять, ну, через себя, естественно. То есть я стала изучать себя, Стала понимать, чего я хочу, что я на данный момент со мной происходит, что я имею. И постепенно, хотя как постепенно, довольно стремительно за пять лет у меня полностью изменилась жизнь, круг общения. Ну, муж, правда, тоже поменялся. Вот. Танец — это сродни медитации? Ну, потому что медитация, например, для меня знакома, вот, а те круги, о которых вы рассказываете, ну, собственно, я, например, еще не принимала участие в подобных там, mm -hmm. действиях. Да? Это что-то похожее или это вообще как бы разные, ну, разные Нет, деятельности? Нет, нужно сказать, что это танец медитации, можно так назвать. Я могу описать процесс, который, ну, то есть как построена практика, то есть мы приходим, мы открываем пространство, настраиваемся, ну, там определенным образом. Ну, это обязательно групповое мероприятие, правильно? То есть какие-то индивидуальные танцевальные mm -hmm. терапии ну, вы не проводите. Ну, у меня такого опыта индивидуального нету. Я знаю, что ведущие как-то индивидуально занимаются, и все говорят, что это гораздо сложнее, mm -hmm. даже чем в кругу потому что круг имеет определенную силу, и практика более эффективна в кругу. Но это не исключает своей самостоятельной практики. Uh -huh. Uh -huh. И, но когда вот, дело в том, что... Почему еще круги? Мы когда сонастроились, у нас следующий этап – это деление. Да? То есть каждая женщина, она произносит то, что она намерена сегодня протанцевать. Это может быть то, что ее беспокоит, но я все время подчеркиваю, что очень важно, чтобы это было актуально на сегодня. Не выдумывать есть же еще такой эффект, что нужно быть очень духовной, и то, что меня беспокоит, это как бы всебренно, это надо как-то. Но на самом деле нужно честно, на данный момент понять, что меня, допустим, беспокоит, и это мы отпускаем, мы проговариваем. Настолько, насколько каждая готова. А это также может быть станет просто благодарности. Вот приходишь, все так прекрасно. Ну, а, а девушки, ты... они, как правило, озвучивают свои э, вот эти вот э, ну, формулировки, да, то есть с чем они будут работать. Либо нет, либо вы об этом не узнаете. И, ну, например, тоже еще, как правило, это какие-то. То, что беспокоит себя, вот, больше таких запросов нет, или на, на самом деле нет, и больше людей приходят с благодарностью как-то желанием познать себя, там, свое тело. Ну, одно другого не исключает. Дело в том, что, опять же, как мы говорим, садимся в медитацию, нас начинают отвлекать наши, в общем-то, вещи нерешенные, простые быта. Как только мы их решаем, они нас перестают становиться помехами на пути дальше. То есть это некий фундамент. <связывая> У меня, по крайней мере, в кругу достаточно доверительная атмосфера складывается. Поначалу не все готовы делиться, но когда видят искренность круга, то многие начинают открываться и делиться, говорить то, что их беспокоит. И это не просто там, как бы, как пожаловаться, да, нет, мы делаем в том, что мы настраиваемся это трансформировать. И если я вижу, чувствую, я даю обратную связь. То есть как это трансформировать, как на это посмотреть. Mm -hmm. И потом, после того, как мы все проговорили, у нас какой-то диалог, какое-то обсуждение, ну как бы деление, да. <coughs> Затем мы идем в танец и вообще весь этот процесс получается вот нам вот по моему впечатлению что это все гораздо эффективнее психотерапии mm -hmm. и во многом эффективно вот я просто посещаю другие практики я вижу что люди практики встречаются все равно с простыми помехами которые им не дают практиковать то есть допустим выстроенность своего ближнего круга невыстроенность Финансовой сферы. Проскочить этот момент невозможно, потому что он будет постоянно отвлекать. То есть вот этот фундамент, если ты его не выстроил, твой дом будет очень вот любое что-то сбивает все, все твои наработки. Поэтому mm -hmm. мне чем еще нравится танец Мадал, что здесь идет так поступательно. Выстроил выстроила ближний круг, выстроила вот свою такую сферу, потом дальше, дальше, переходишь на уровень уже служения, когда уже там совершенно другие вещи открываются. О, вот, есть, а как вообще вот, во время, например, карантина, карантина, да, э, ну, вы вообще занимались данной практикой, ну, то есть это же было там невозможно, да, встречаться, в общем, делиться со всеми как-то своими там переживаниями и настроениями. Это было как у вас в онлайн перестроено или как вы работали? Ну, смотрите, во-первых, я живу в Минске, карантина у нас mm -hmm. не было. Mm -hmm. Многие ушли на самокарантин, то есть у нас он ну, как бы не было официально, но многие его придерживались. Я провожу занятия постоянно, несмотря на карантин, на революцию, которая у нас сейчас происходит, mm -hmm. потому что именно вот в эти моменты особенно нуждаются на самом деле женщины в практике и в том, чтобы выразить себя, и потом выйти из практики совершенно в другом состоянии. То есть, когда приходят... А выходит, говорит, Господи, как же хорошо, что есть практика, выдохнула, по-другому все увидела и идут в другом просто состоянии. Это этом ценности для меня то же самое. Потому что когда вот такие сложные периоды, то особенно целительно заниматься практикой, мне кажется, для женщин в кругу, ну это как бы вообще очень важно еще скажу про сам танец как он происходит то есть там есть определенные движения которые мы выстраиваем на да, восьмерки круги спирали мы выравниваем наше право наше лево То есть здесь тоже такое вот познание когда просто по, по движениям женщины ты понимаешь какие у нее вопросы в жизни просто не понимаешь когда корректируешь ну я Даю некую обратную связь, на что обратить внимание, говорить, ну да, точно. Или я понаблюдала и, и вправду. То есть это просто по телу, потому как человек двигается, это становится понятным. Мы выстраиваем себя, да, выравниваем. И там здесь идет работа с вниманием, потому что мы основное состояние в практике это присутствие. Присутствие в теле, присутствие в себе и мы внимание направляем на ощущения в теле, и наше внимание также мы направляем на то, что мы выстраиваем сакральную геометрию, то есть мы не только танцуем, мы также визуализируем то, что мы танцуем, вот эти радужные структуры, радужную геометрию, вот эту мандалу внутри себя, в нашем кругу и в том пространстве, в котором мы сейчас находимся. И можем также направлять эту энергию, направлять наши намерения, Поняла. Если, да, посмотреть, да, посмотреть, если, смотреть, если у вас есть какие-то вопросы к нашей гости по теме, может быть, не по теме, обязательно пишите, потому что у нас свободный эфир, да, эфир общения и диалога с нашим гостем. вот, Поэтому с удовольствием Это прочитаем. Ваши да, конечно, и в комментарии все прочитаем любовь. А если вот вернемся в начало, как вы вообще пришли к этому, к этой практике? Вот, потому что все-таки наш проект, он в большей степени о поиске своего дела, да, предназначения такого гармоничного развития в различных сферах жизни. Вот. И нам важно всегда тоже понимать, как наши спикеры э, вот, смогли себя реализовать, потому что, ну, я понимаю, что вы сейчас счастливый человек, да, и говорите, что там за последние пять лет ваша жизнь изменилась, и она изменилась к лучшему, и там ваше окружение, да, ваш муж тоже меняется. То есть вы пришли с какой-то болью в эту практику, либо для вас это было просто как-то случайно, либо не случайно это, это было стечение обстоятельств. Вот, интересно узнать это. Нет, это был поиск, и мой приход в практику был тогда, когда я вдруг поняла, что я вроде бы много чего читаю, но на самом деле в моей жизни ничего не происходит. То есть, с одной стороны, я признала свою внутреннюю иллюзию о том, что я якобы веду некую какую-то богатую, там, великолепную жизнь, но на самом деле это никак не проявляется ну, просто в жизни. На самом деле я сижу практически все время дома, у меня очень круст, русский круг общения, я достаточно ранимый человек, не очень умеющий mm -hmm. общаться, закомплексованный а, и т.д. и, и т.п. И, и с мужем у нас уже отношений практически нету. А, и вот, вот с этого вот я начала. Если так вот чисто профессионально, то у меня тут тоже <rocky> мама говорит на чем ты остановишься, то есть у меня такой, я и художник и роспись по стеклу, я и ландшафтным дизайнером, у нас подруга бюро было 6 лет, и менеджер по мебельной фурнитуре когда-то, mm -hmm. вот. в принципе, в каждой профессии я лет 5-6 пробыла, то есть у меня самый разные опыт. И в то время, когда я верила, что нужно быть очень занятой, нужно много работать, и в этом есть какая-то ценность, я получала именно это. Когда я поняла, что мне это, честно говоря, что-то не моё, то я получила совершенно другую жизнь. У меня, вот в принципе, работа через намерение и наполнение энергии и очищение сознания через практики. То есть, в принципе, когда, ну даже даже финансово, если я так думаю, так нужны деньги, у меня сразу появляются возможности. Mm -hmm. То есть для меня это вот запускает танец, вот по крайней мере, может это как-то говорить глубинное суеверие, но С тех пор, как я стала танцевать, произносить свои намерения, их осознавать, у меня все стало происходить. Mm -hmm. Mm, понятно. Я, может, ушла от вопроса куда-то, не туда. Что-то я уже не помню. Yeah. Нет, все хорошо, да. Если ответили хочешь еще что-то рассказать, <свят> <свят> нет, ответили, да. Да, любовь. А как вообще, ну вот с чего я начала, как все-таки найти баланс, вот, то есть быть не только в семье, да, чтобы гармония была в семье и счастье, а чтобы также ты и была деловой, успешной, там, не знаю, бизнес-следией, или вот, ну, то есть иметь какое-то свое дело, которое тебе приносит удовольствие. Вот, и, в общем, как бы, как это все можно... Чтобы вместе существовало органично. Ну, okay. нашли? Lays. нужно определить, bueno, понять свою природу, понять, что твое. Потому что если создано для проектов, то есть у меня тоже есть проекты, которые я организую, приходится удерживать много вещей, потому что у меня нет организатора, например. Я если вот организовывал какие-то поездки или мероприятия, я полностью пока что делаю все сама на данный момент. Mm -hmm. Ну, то есть, когда поник... выездные ретриты или что-то вы такое делаете? Да, да, да, да. да, да. Когда я делаю все от организации поездки, кто какие вещи mm -hmm. до программы, до реализации программы, до того, чтобы все вовремя приехали, уехали и так далее. То есть. Это то, кстати, в танцу мандала, когда мы вот эти вот структуры удерживаем, то наше сознание здорово расширяется. Мы действительно научаемся хорошо удерживать много параллельных вещей одновременно. Ну, так я вернусь к тому, что, во-первых, нужно понять свою природу, понять свой ритм. Например, уйдя во фриланс, я поняла, что мо это фриланс. Я знаю людей, которые сходили во фриланс и сказали это моё». Да, то есть тоже понятно, что тот же фриланс он требует структуры и организации. Кстати, в танце мандала у нас уделяется особое внимание выстроенности структуры. То есть помимо расслабления, которое все так жаждут и получают, места расслабились, там большое значение идет в структуре, потому что без структуры мы просто растечемся. И тот же, допустим, свободный график, он подразумевает свою внутреннюю структуру, свою внутреннюю высокую самоорганизацию. И здесь тоже нужно понять, что нам подходит. Мы действительно бизнес-леди, по каким-то причинам нас все вокруг к этому толкают, у нас сложился такой стереотип, что вот это вот как бы прелесть. В принципе, когда мы понимаем, что мы активные такие вот деловые жизни, это вот полностью наша природа, то здесь нужно будет скорее больше убирать какие-то установки, ну, типа, что надо постоянно быть в напряжении, тогда будет что-то получаться. Что вот сейчас ни в коем случае нельзя расслабиться. Но женщина действует в Есть такой стереотип, то есть нас практически всех научили, в общем-то, действовать по мужскому принципу и сделали из нас делателей. Но женщина, она не столько делатель, сколько она владеет силой намерения. Это не значит, что лежишь на диване и только фантазируешь. На самом деле, когда закладываешь намерение, оно тебе сразу, вот этот твой вызов, самой себе, оно требует от тебя неких действий тогда. И здесь нужно постоянно соблюдать баланс. Потому что, с одной стороны, когда мы закладываем намерение, оно уже исполняется. Это нужно просто понимать и это знать. С другой стороны, понимать, где мне нужно подгребсти, а где мне нужно не мешать. Потому что очень важно иногда не делать. Что делать. И это нам позволяет распознать присутствие в моменте. И, в принципе, любой момент, вот у нас, допустим, в танце есть определенные движения, где особенно это чувствуется. Я говорю, что когда вот мы идем раскрытие, и нам нужно силой себя раскрыть, и потом расслабиться и выдохнуть. И получается, все время идет такое вот, что мы себя раскрыли напряжение, и тут же все, расслабились, отдохнули. И когда мы ловим вот этот поток, мы входим в состояние вечного двигателя. Тогда вот руки, которые вначале очень тяжело вверху держать, мы можем их держать бесконечно, потому что мы напряглись, отдохнули, напряглись, отдохнули. Я все время говорю, вот так вот и в жизни, как кошки. Вот мы гуляли, у нас кот такой очень компанейский. Я смотрю, как он с нами гуляет. Он подходит к забору, видит там типа что это страшно. он тут напрягся, другой выгнулся, потом понял, что все хорошо, и тут же сразу раз и лежит такой и ждет, ну когда вы подойдете. То есть как только сразу все. Так, у меня тут немножко что-то проблемы со связью. Все хорошо нас слышат, видят. Все хорошо. Ага. Все, тогда продолжаем. Угу. А Там что-то писали? А, да, был вопрос, любовь. А, немножко мы просто с интернетом какие-то проблемы случились. Вопрос был, как закладывать намерение. Что это такое? Я размышляю, с какой стороны гриба кусать. Ну есть какой-то пошаговый план? Ну скажем так, можно, допустим, натренироваться и почувствовать, как закладывать намерения. Есть такое простое бытовое женское колдовство, возможно, его многие знают на лунные практики такие. Когда на новолуние ты берешь там листик, там тетрадку и начинаешь писать по всем сферам жизни. Все, что э, ты желаешь. При этом желания должны касаться именно твоего состояния. То есть, например, не я хочу, чтобы мой муж э, как-то исправился, а я, допустим, хочу со своим любимым человеком э, чувствовать себя счастливой, чувствовать себя любимой, э, чувствовать себя расслабленной, да? например, чувствовать себя самой собой. Вот мы, то есть мы прописываем, там, мы на работе. То есть я не то, что я борюсь с какими-то препятствиями, а я э, пишу то, что я бы хотела, какие-то свои ощущения, что я хочу чувствовать себя нужной, там, реализованной, чтобы у меня был баланс там, занятости и отдыха. Ну, мы как-то прописываем все сферы жизни, в том числе э, прописываем свои некие духовные устремления. То есть mm -hmm. я там хочу, чтобы у меня было пространство и время там, на практике, на чтение, на, возможно, там, мы хотим куда-то попасть, да, там, в семинар, например. Мы прописываем это все. Ну, я уже потом, честно говоря, не клала это на полную луну. Достаточно того, что мы просто каждое новолуние прописываем свои намерения. Через вот это писание мы начинаем лучше вообще понимать, кто мы. Чего мы хотим, каких состояний нам недостает, каких состояний в избытке, и потом просматривать то, что сбылось. И когда мы понимаем, что очень многое начинает сбываться, когда мы вот так вот прописываем и осознаем себя, вера и понимание в том, что это все происходит укрепляется, и наши намерения становятся более четкие и как бы вера в них тоже укрепляется. Ну, скажем так, у меня был период, когда я развелась с предыдущим мужем, и он меня полностью обеспечивал. А Вот, и у меня был период, когда я сидела в своей новой квартире с новой машиной, у <laughs> меня не было денег доехать до метро, но откуда берутся деньги, как не из моего мужа потому что я тогда закончила там свою деятельность ландшафтным дизайном как-то у меня там что-то другие какие-то поиски были и я при этом думаю я еще хочу на семинар к мае съездить а это шоу куда ехать а семинар столько стоит и на самом деле вот, вот так вот, через намерение, шаг за шагом, это, конечно, мне надо было, ну, тоже такой вот вызов, я который сама себе сделала. Мне, вот я тогда стала проводить первые интенсивы, и поняла, что мне ужасно страшно, что мне хочется нести ответственность, что если назначать стоимость, то это нужно этому соответствовать. Мне женщины сказали, мы тебя полностью доверяем, мы все, мы идем к тебе на интенсив. Я помню, как мы отряслись руки, когда у меня все равно вот все получилось, я съездила на семинар, на который хотела, и все стало выстраиваться. Я понимаю, что ну, все работает. Когда ты это понимаешь, то, конечно, с каждым разом ну, просто это становится стилем жизни. То есть, если я когда-то. Давно для меня была самая страшная импровизация, то теперь я, я расслабляюсь в этой импровизации. То есть когда вот сейчас даже вот у нас тут в стране неспокойно, и встречаешь, и говоришь, блин, вот а вдруг то, все, говоришь, все хорошо, все идет своим путем. Любовь, как вы, вы реагируете на таких, на таких людей? Вот я не знаю, а? там, как, я говорю, как вы реагируете на таких людей, когда вот ну, они как-то начинают беспокойно да, рассказывать о ситуации в мире, о том, что вот их беспокоит мировые вопросы и так далее, рост курса евро. Ну, во-первых, сейчас у нас очень мало людей, которых не беспокоит то, что у нас происходит. И это, опять же, это то же самое беспокойство. И все зависит от того, как человек выражается. Потому что на самом деле самое главное прийти к себе, потому что все это имеет, ну, мы смотримся в мир как в зеркало. И мы видим только себя. Если у нас нет внутри злости, мы не можем распознать злость в другом. Да? Если у нас нет насилия, агрессии, мы ее так не распознаем. То есть мы фактически, мы отражаемся, вот, допустим, в те же события. Они всех коснулись, и я тоже столкнулась с, с, со страхом, и я его прорабатывала. И я поняла, что там поднялись прям родовые страхи, когда ты не можешь на своей земле, в своем городе свободно идти. У меня поднялись родовые истории, как переселяли постоянно, раскулачивали куда-то переселяли. И я просто была настолько удивлена, что я думала, что я как-то справляюсь, но, выйдя на улицу попав в ситуацию, у меня был прямо животный страх, за которым поднялись. Ну, Хороший повод это проработать. И, ну, собственно говоря, мы тут все сейчас эволюционируем активно. И одна из задач женщины, вот, кстати, там у нас роль женщины в современном мире, это держать состояние. Ну, то есть Женщине, станет сам помогает в этом. Да. Женщина, она же вот, по сравнению с мужчиной энергетически, вот как говорят, там как слон, да. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Когда женщина в раздраи, очень разрушается и те люди, которые рядом, и пространство. То есть мы действительно имеем большое влияние, так как мы энергетические существа, и женщины, ну как бы источники этой энергии. Uh -huh. И в каком мы состоянии это важно, почему я говорю, что мы отпускаем беспокойство и трансформируем их в нормальное состояние. То есть пришли там взъерошенные, а ушли в нормальное состояние. И мы понесли это пространство туда, где мы живем. Мы идем по улице, мы несем это пространство, рядом с нами меняются. Поэтому в одной и той же ситуации люди рассказывают разные. Я говорю, такое чувство, что все живут в параллельных мирах. У каждого свой мир, кто-то в аду, кто-то в раю. Любовь, у нас, к сожалению, уже эфир подошел к концу. Вот так вот быстро пролетело время. Вот, просто а -а -а. Я, я безумно рада нашему с вами знакомству и общению. Не знаю, может быть, напоследок. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. У меня есть такой финальный вопрос: есть у вас какая-то формула счастья для женщины? В чем она заключается? Ну, собственно, вот и все. Наверное, единственная формула счастья, которая подходит для всех, это присутствие. В ну, если кто-то не знает, что такое присутствие, можно пошукать в интернете. Но присутствие — это то, что мы учимся распознавать, то, где мы учимся быть. Да, в том моменте, где мы есть. Угу. Разговаривать всё, с теми да? людьми, которые рядом, а не с теми, которые у нас в голове боятся тигров которых сейчас нету сидеть дома в полной безопасности боятся омоны например да которые где-то это история нашей жизни то есть мы все время находимся в присутствии там где мы есть это универсальная формула все остальное очень индивидуально Любовь, спасибо а всем слушателям, которые сегодня были с нами. В общем, я желаю приятного вечера, продолжения этого вечера. Если вам интересно было то, о чем мы общались, заходите, пожалуйста, к страничке Любови, да? Вот, знакомьтесь лично и подписывайтесь на нас, людям не профессии. Вот, мы всегда будем рады познакомить вас с новыми интересными людьми. Вот, открыть для вас какие-то новые горизонты. В общем, всего хорошего и спасибо еще раз за эфир. Спасибо за приглашение. Спасибо всем, кто был. Да. Всего хорошего, до свидания. До свидания.